Мы так рады, что вы с нами на программе Иисус Целитель. Со мной в студии есть слушатели, и мы рады, что вы к нам присоединились. Мы учимся, мы обновляем свой ум. Бог сказал мне учить об уме. И я так рада это делать. Ведь нам важно умело обращаться со своей умственной жизнью. Конечно, Бог дал вам ум, но не для того, чтобы Он руководил вами, а чтобы Он служил вам. Так часто люди служат своему уму, вместо того, чтобы ум служил вере, которая в их духе. Как может ум служить вере, которая в духе, соглашаясь с ней, вместо того, чтобы спорить? Вера находится в вашем духе, и невозможно верить Богу умом, но ум можно привести в согласие с Богом. Задача ума – соглашаться с Богом, не возражать Богу, а соглашаться с Ним. И мы учим об обновленном уме, потому что он соглашается с верой в вашем духе. Обновленный ум берет мысли Бога, Слово Божье, и соглашается с ними вместо того, чтобы спорить. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, что вы – духовное существо. И именно ваш дух делает вас подобными Богу, ведь Бог есть дух. И говоря с вами, Он это делает через ваш дух. Он не будет в первую очередь говорить с вашим умом, разве что если вы не спасены. Позвольте мне объяснить. До того, как я родилась свыше, я ничего не знала о спасении. Мы посещали церковь, но там не учили о спасении. Я не знала, что нужно спастись. Я любила Бога, и я молилась. И поскольку я не была рождена свыше, и Бог не пребывал во мне, Он отвечал. Но ответ приходил мне на ум. Почему? Потому что Бога не было внутри. Бывало, я чувствовала Иисуса в комнате, и Он говорил со мной, и я слышала, я слышала Его. Но это не исходило изнутри, я не была рождена свыше, Он не пребывал во мне. Помню, что произошло в классе, наверное, пятом. Я училась довольно хорошо, но школа не была моим любимым местом, потому что я была одиночкой. В плане общения школа была для меня не самой комфортной. И вот однажды, примерно в пятом классе, я сидела за партой и выполняла задание данное учителем. И вдруг Иисус встал сбоку от меня. Я не видела Его, но я знала, что Он там. И Он сказал мне одно слово «Учитель». И все. Я не была удивлена, что Он заговорил со мной. Я была в шоке от того, что Он мне сказал. Другие могли бы удивиться. «О!» Кто-то говорит со мной. Но меня это не удивило. Я подумала, только не делай меня школьным учителем, потому что я других учителей не знала. Но что я пытаюсь сказать, я услышала это извне, потому что он не был во мне. Но с тех пор, как я родилась свыше, он говорит с моим духом и через мой дух. Бог сказал, что ваш дух должен просвещать ваш ум. Не поймите меня неправильно, Бог говорит «ваш дух», но затем то, что в духе, просвещает ваш ум, поднимаясь изнутри. А когда дьявол говорит с вами, с христианами, он говорит извне, он атакует ум. Это нападение, и вы это чувствуете, это другой подход. Но когда Бог говорит с вами, он говорит вашему духу, и то, что знает ваш дух, всплывает из него и просвещает ваш ум. Ваш ум задействован в обоих случаях, и ваш дух знает то, чего еще не знает ваш ум. Вот почему мы уделяем время общению с Богом. Вот почему мы размышляем над Словом, потому что тогда знания всплывают и осеняют наш ум, но они не зарождаются в уме. Бог говорит с нами в духе. Более того, иногда наш дух просто что-то знает. Вы даже не можете сказать, что какие-то конкретные слова всплыли и просветили вас. Вы просто знаете это внутри. Аминь. Итак, нам нужно научиться различать. Всякий раз, когда дьявол приносит мысли, чтобы нас встревожить, они атакуют ум извне. Они приходят снаружи. И все, что приходит извне к верующему, все, что приходит извне, это не Бог. Разве что Иисус стоит в вашей комнате и разговаривает с вами, но и тогда у вас будет свидетельство в Духе. Нам нужно понимать, откуда приходит то, что мы слушаем. Из какого направления? Извне нападает на ум или всплывает из Духа и просвещает ум? Есть разница. И не научившись распознавать, где Бог, а где дьявол, вы можете принять то, что говорит дьявол, думая, что с вами говорит Бог. Нужно обновлять свой ум, потому что то, что говорит Бог, всегда будет в согласии со Словом. То, что исходит из вашего духа, будет согласно со Словом. Когда Бог говорит с вами, и это всплывает из вашего Духа, это всегда будет в согласии со Словом. А то, что говорит дьявол, будет искажением Слова, неправильным применением Слова. Он может даже использовать места Писания, но вырывая их из контекста, применяя их неправильно. Во время искушения Иисуса в пустыне, в четвертой главе Луки, дьявол использовал Писание, но применял его неправильно и он пытался заставить Иисуса неправильно использовать Писание. Чтобы обмануть Иисуса, он пытался использовать против Него Писание. Но Иисус осознавал это и правильно цитировал Писание ему в ответ. Он говорил «написано» и отвечал Писанием. Обновленный ум легче распознает неправильные и правильные мысли, он способен их различить. Но когда люди не питаются словом, не обновляют свой ум, они не могут ясно различить, это Бог или это дьявол, и начинают принимать неправильные мысли. Бывают явно неправильные мысли, явно вредные, но иногда дьявол действует более тонко. Он просто предлагает что-то. Некоторые мысли поражают ум, как и огненные стрелы. И очевидно, что это атака. А другие мысли — просто тонкие намеки. И важно мастерски распознавать все различные стратегии и уловки дьявола. А для этого нужно питаться словом и молиться в духе, чтобы стать более духовно чувствительными способными различать. Аминь. В предыдущем эпизоде мы говорили, что если достаточно долго слушать что-то неправильное, оно начнет казаться разумным. Если достаточно долго слушать что-то неправильное, то хотя вы прежде с этим не соглашались, вы начнете с этим соглашаться. Именно это произошло с Евой. Она продолжала слушать. И дьявол начал приводить доводы ее уму, взывая к ее логике. И это начало обретать для нее смысл. Мне все равно, кажется ли вам что-то логичным или нет. Если это не Бог, это не Бог. Потому что Бог указывал мне делать то, в чем я не видела никакой логики. В этом была библейская логика, логика веры, но в этом не было никакой естественной человеческой логики. Аминь? И нужно научиться видеть разницу. Нужно научиться обращаться к своему духу и проверять вот здесь, откуда это пришло. И когда что-то атакует ваш ум, не застревайте на арене ума. Дьявол старается затащить вас туда и держать вас там. Мы видим, как Иисус во время Своего земного служения справлялся с неправильными мыслями, которые были Ему предложены. Они не были у Него в уме, они были Ему предложены. Дьявол, несомненно, говорил Ему что-то. В четвертой главе Луки дьявол искушал Иисуса в течение 40 дней и 40 ночей. Но дьявол также говорил через людей. Неправильные мысли побуждали людей что-то говорить. Помните, как Иисус говорил Своим ученикам о том, что произойдет с Ним в будущем? И Петр сказал, «Господи, да не будет этого с Тобою!» И что Иисус ответил? Он не сказал, «Ты правда думаешь, что это не произойдет?» Нет, Он сказал, «Отойди от Меня, сатана!» Он сразу же ответил на неправильные мысли, потому что, не отвечая немедленно, вы начинаете слушать. А Божий план не допускает слушания неправильных мыслей. Божьему плану нужно следовать не принимай ничего, что Ему противоречит. Вот почему Иисус сказал, «Отойди от Меня». Или, как говорит брат Копленд, «Прочь с глаз моих». Другими словами, тебе не получить моего внимания. Внимание, уделяемое неправильным мыслям, ослабляет веру, вредит вашей вере, сбивает вас с толку. Запутывает вас. Дьявол хочет запутать вас вот здесь. Потому что тогда вера в вашем сердце будет неэффективной. Чтобы вера в сердце работала, ей необходимо согласие вот здесь. У духовного гиганта, духовно зрелого, стойкого, крепкого человека, ум и дух согласны. Они не спорят друг с другом. Ум духовного человека не спорит с его духом, пытаясь возражать, потому что духовный человек научился приводить свой ум в согласие со Словом. Аминь. Итак, Иисус отворачивался от неправильных слов и неправильного мышления, то есть не уделял им своего внимания. Он не собирался на них сосредотачиваться. Как неправильные мысли проникают в вашу жизнь. Вы слушаете их. Вы открываете им дверь. Вы вынашиваете их. Вы снова и снова прокручиваете их в своей умственной жизни. Вот как они входят и начинают укореняться в вашей умственной жизни. Одна из стратегий дьявола – подбрасывать мысли. И поймите, это все, что он может сделать. Потому что Иисус отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Все, что у дьявола осталось, это сила внушения. Одни разговоры, одни слова. И Он не может исполнить ни одно из Своих слов, если Ему не удастся вложить их в вас. А сделать это он может только через ваше мышление, потому что у него нет доступа к вашему духу. Он не в вашем духе. Ни у одного христианина нет бесов в духе. Это невозможно, потому что там обитает Дух Святой, а дьявол и Дух Святой не пребывают в одном и том же месте. Но может ли бес прицепиться к чему-то телу? Да. Вот почему бывают физические заболевания, вызванные тем, что бес каким-то образом прицепился к телу человека. Но это не значит, что в этом человеке есть бес, в нем. Тело — это дом вашего духа. Библия называет тело храмом Святого Духа. Ваше тело — храм Святого Духа, потому что оно — храм вашего собственного духа. Ваш собственный дух обитает в вашем теле а Дух Святой обитает в вашем Духе. И когда тело под атакой, это не настоящий вы. Итак, бес может прицепиться к телу христианина, но у вас есть власть. Скажите, убери свои руки от моего тела. Власть по-прежнему действует. А может ли бес прицепиться к уму христианина, окопаться а в нем? Да, потому что христианин не ум. Он — Дух. Как же дьявол может проникнуть в его ум? Через слушание. Через слушание. Вы можете сказать, «Пастор Нэнси, я признаю, что слишком долго слушал неправильные вещи, и это навредило моему уму». Ну, точно так же, как вы открыли дверь для дьявола, вы можете закрыть эту дверь. Аминь. Вы открыли ему дверь, и вы можете его выгнать. Как? вливая в себя воду Слова, истину Слова, думая в соответствии со Словом, вкладывая мысли Слова в свою умственную жизнь, в свои уста. Вы можете все изменить. Не думайте, что раз вы открыли дверь, она должна навсегда остаться открытой. Вы можете закрыть дверь. Аминь. Пастор Нэнси, мне нужно, чтобы вы изгнали беса. Нет, нет, нет. Вы можете это сделать. Скажите Слово, скажите дьяволу, чтобы он убрал свои руки от вас. В каких-то редких случаях кому-то может понадобиться помощь служителя, но не перекладывайте все на кого-то другого. У вас есть власть, у вас есть власть, и вы можете прогонять мысли, отвечайте им, отвечайте им. Аминь. Именно так поступал Иисус, Ему говорили неправильные слова, Он не был от этого застрахован. Он оставил Свою великую славу, силу и власть, придя на землю и сделавшись подобным человеку. Он был, подобно нам, искушен во всем. Не потому, что Он был Богом, а потому, что Он облегся во плоть, как человек. И когда искушения, мысли приходили к Нему точно так же, как они приходят к каждому человеку, Он знал, что с ними делать. Он отвечал им и говорил, «Отойдите от Меня». Другими словами, «Я отключаю свое внимание от вас и от того, что вы только что сказали». Многие люди ослабляют свою веру, потому что не отключают свое внимание от того, что дьявол предлагает. Позвольте вам сказать, «Вера и внимание связаны». Это так важно. Люди не понимают, что невозможно, сосредоточив внимание на чем-то неправильном, иметь сильную веру. Чему вы уделяете внимание, в то вы и будете верить. Если, когда дьявол предлагает вам неправильную, тревожную мысль, вы фокусируете на ней свое внимание, это ослабляет вашу веру. Откуда вы это знаете, пастор Нэнси? Мне пришлось этому научиться. Я помню тот день, когда некоторые из истин, о которых я с вами говорю, до меня дошли. Был такой сезон, когда мой ум был под атакой. Каждому из нас ежедневно приходится противостоять неправильным мыслям. Это просто часть жизни христианина, верно? Мы держимся за здравое слово и противостоим неправильным мыслям, противостоим дьяволу. Но бывают сезоны, когда какому-то бесу просто поручено изводить наш ум и наносить удар за ударом. И был один из таких сезонов в моей жизни. А моя проблема была в том, что я пыталась избавиться от неправильной мысли. Я знала, что она неправильная, что это не Бог. И я пыталась ее не слышать. Вы понимаете, о чем я? Я пыталась заставить ее замолчать. Это было много лет назад. Будучи младенцем во Христе, я не понимала то, чем делюсь с вами сегодня. Я пыталась заставить эту мысль замолчать. Но не моя задача заставлять дьявола замолчать. Моя задача отвечать, когда он говорит. Это моя задача. Это ваша задача. Это то, что вы уполномочены делать. Итак, дьявол затащил меня на арену ума, и, к сожалению, я на ней окопалась. Я снова и снова прокручивала то, что он сказал, пытаясь одолеть эту мысль. Невозможно одолеть мысль, думая, потому что дьявол — мастер на арене ума, это его арена. А наша арена — это арена веры, арена духа. Вот почему дьявол старается увести нас с арены духа на арену ума. И помню, я приходила с этим к Богу. «Отец, мне нужна помощь. Я не знаю, как справиться с тем, что я постоянно слышу. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, что это не я. Я знаю, что это враг. И я стараюсь не слышать этого». Посреди этого разговора с Богом мне позвонили. Мне позвонил кто-то из сотрудников и рассказал, что сделал один человек. И это могло стать поводом для беспокойства. И я ответила, «Ничего страшного, я не беспокоюсь. Я не могу это исправить, Бог с этим разберется, я не стану беспокоиться». И я просто не стала уделять этому внимание. Как только я это услышала, я отпустила это. Я ответила, что не собираюсь об этом беспокоиться. Я положила трубку, и Дух Божий сказал мне, «Ты видишь, как ты справилась с этим?» Я сказала, да, я знаю, как я с этим справилась, я просто не позволила обиде войти в меня, вот в чем была суть, у меня была возможность обидеться. И я сказала, я даже не буду об этом думать, я не впущу в себя обиду. Обида зла и уродливо, с ней нельзя заигрывать. И я знала, как ее не впустить. Я отключила свое внимание от того, что услышала, сказав, я это не приму, я не стану об этом беспокоиться, я не буду этого касаться в своем уме. И Дух Божий сказал мне, «Так и нужно обращаться с тем, чем враг угрожает тебе». И я воскликнула, «Дошло! Дошло!» Я пыталась не слышать врага, а все, что нужно было, это повернуться к нему спиной и не уделять ему внимания. Звучали ли его мысли снова? Да, звучали, но я не уделяла им внимания. Это так важно, так важно. Вот почему многие люди так измучены. Они фокусируют внимание на том, что их мучает. Один мой друг, пастор, драгоценное благословение в моей жизни, рассказывал о том, как он преподавал об исцелении, и прямо перед тем, как выйти за кафедру, чтобы учить, он увидел короткое видение а все присутствующие в зале были больны. Поэтому они и пришли на урок исцеления. И в видении он увидел, как почти каждый человек сидит, крепко обхватив себя руками, вот так. Увидев это видение, он спросил, «Боже, что это?» И Бог ответил, «Они не получают исцеления, потому что держатся за свою болезнь». «Прислушайтесь, они не получают исцеления, потому что держатся за свою болезнь». Видите ли, невозможно держаться за одно и получить противоположное. И у него состоялся разговор с Богом об этом. Он спросил, «Что ты имеешь в виду, говоря, что они держатся за свою болезнь?» Отец, они пришли на этот урок, потому что поняли, что хотят получить исцеление. Они здесь не потому, что им нравится их болезнь. Они здесь не для того, чтобы держаться за нее. Они здесь, чтобы получить исцеление. Поэтому я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что они держатся за болезнь. И Бог ответил, чем занят их ум, зато они и держатся. Вы услышали? Чем занят их ум, зато они и держатся. А за что они держатся, то у них и есть. Что это значит? Их внимание было сосредоточено на теле. Их внимание было занято симптомами, болью. И послушайте, требуется практика, чтобы, чувствуя боль, переключить свое внимание на слово. Суть не только в том, чтобы убрать свое внимание с того, что неправильно. Нужно еще направить свое внимание на то, что правильно. Вы понимаете? И именно переключив свое внимание на то, что правильно, вы перестанете уделять его тому, что неправильно. Когда вы слышите, как враг обвиняет вас, подбрасывая вам тревожные мысли, кажущиеся непреодолимыми, причем они приходят с большим давлением на ум, чтобы заставить вас принять их, они бомбардируют ум и словно сжимают вашу умственную жизнь, лучше всего ответить на эти мысли тем, что говорит Слово. Например, дьявол говорит... Ты потеряешь свой дом. Ответьте словом. «Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом». И что делать после того, как вы ответили? Что делать? Перестать уделять внимание тому, чем дьявол вам угрожал. И знаете, как лучше всего это сделать? Слава Господу! Слава Господу! Отец, я благодарю тебя за твое слово. Слава Господу! Прославление Бога – это лучший способ переключить свое внимание с того, что неправильно, на слово. Аминь. Нужно намеренно взять свой ум и направить его на правильные вещи. Я поняла кое-что еще насчет неправильных мыслей, бомбардирующих ум. И легче всего это описать на примере из старого ковбойского фильма. В городке вспыхивает пожар, и нет никакой возможности сообщения с горожанами, кроме колокола, на церковном шпиле. Кого-то отправляют звонить в колокол, и, слыша его, все люди сбегаются на звон, понимая, что в городе чрезвычайная ситуация. Вы когда-нибудь видели такой фильм? Итак, мальчишка или мужчина звонит в колокол. Как? Раскачиваясь на веревке. И когда он слезает с веревки, колокол продолжает звонить. Хотя человек уже слез с веревки. Это называется инерцией. Когда дьявол угрожает вам неправильной мыслью, возникает инерция страха, инерция сомнений. У его угроз есть инерция. И когда вы говорите «Дьявол, я противостою тебе, оставь меня во имя Иисуса, это не моя мысль, я не приму ее». Как только вы противостоите дьяволу, он убегает, то есть слезает с веревки. Но иногда, хотя он слез с веревки, воздействие его мыслей словно продолжается по инерции. Не волнуйтесь об этой инерции, она угаснет. Просто продолжайте славить Бога, удерживайте свое внимание на Слове, на Боге, поклоняясь Ему. Инерция воздействия дьявола прекратится. То, что есть инерция, не значит, что он все еще там. Слово говорит, что когда вы противостоите Ему, он уходит. Аминь. Так что эти мысли утихнут, чувство страха угаснет. Не занимайтесь им, не обращайте на него внимание, не обращайте внимание на колокол, звонящий по инерции. Аминь. И просто поклоняйтесь Богу, устремив внимание на Отца. Это приведет Его силу в движение. Аминь. Добро пожаловать на программу «Иисус-Целитель». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Со мной в студии есть слушатели, и они будут хорошенько кричать «Аминь». И вы тоже хорошенько кричите «Аминь», потому что от слова хочется восклицать в нем столько поводов для восторга. Слава Богу за слово! Оно помогает нам двигаться верным путем, а не просто плыть по жизни, натыкаясь на стены и не понимая, куда идти. Слово Божье – это Божий план для нашей жизни. Аминь. Я так дорожу тем, что Бог повел меня учить об обновленном уме. И я могу служить в этом направлении. Потому что, когда вы мыслите правильно, трудное становится легким. Спасибо Богу за помощь Слова. Слово – это лекарство для ума. Слово не только лекарство для тела и для духа, но и для ума. Мы говорили о том, что Павел написал во втором послании Тимофею 1.7. Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Вам принадлежит здравый ум, и дьявол атакует его. Ведь он не может действовать через здравый ум. И потому пытается превратить здравый ум в нездравый. А неправильное мышление открывает дверь для действий врага. Обновляя свой ум Словом Божьим, узнавая, как мыслит Бог, и принимая его образ мышления, мы закрываем дверь для врага. Потому что он не может действовать через правильное мышление. Он может действовать только через неправильное мышление. Вот почему он стремится обмануть людей. И важно осознать, что проблема не в дьяволе, а в мышлении. Прогоняя неправильное мышление, мы лишаем дьявола возможностей. И обретая правильное мышление мы даем Богу возможность двигаться беспрепятственно. Именно неправильное мышление мешает Богу, потому что неправильное мышление приводит к неправильным убеждениям, которые приводят к неправильным словам, которые приводят к неправильным действиям, и это мешает нам получать. А когда мы мыслим правильно, Бог может действовать беспрепятственно. Когда мы прогоняем неправильное мышление, дьяволу нечего подпитывать. Знаете, дьявол сеет семена. Вы слышали в предыдущем эпизоде о том, что дьявол подражает тому, как действует Бог. У дьявола нет ничего оригинального, потому что он смерть, в нем нет жизни. И он не может создать ничего оригинального или творческого. Все, на что он способен, это имитировать то, как действует Бог. А как действует Бог, мы видим в Слове. Посадишь семя, получишь урожай. Верно? И сея семя Слова в свой дух, в свою умственную жизнь, мы получаем урожай благословений, плоды этого Слова. Дьявол действует точно так же. Он предлагает мысли, пытается посеять в нас неправильные мысли. Он не может заставить нас принять неправильные мысли. Он может только предложить неправильные мысли. И мы принимаем их, прокручивая их в своем уме и произнося их. Но если мы отказываемся их произносить, отказываемся прокручивать их в своем уме и уделять им внимание, Тогда они не могут поселиться в нашей умственной жизни. Помните, Иисус сказал, «Вот идет дьявол, и во мне не имеет ничего». Что это значит? Дьявол использовал самые разные возможности. Слова людей, обстоятельства, противостояние, пытаясь насадить что-то неправильное в Иисусе. Но когда дьявол пришел посмотреть на урожай в Иисусе, не нашлось ничего, что он мог бы собрать. Слава Господу! Иисус не допустил в Себя никаких неправильных семян, хотя на протяжении всего земного служения Он был окружен противостоянием. Ему постоянно противостояли со всех сторон, но Он не допускал ничего неправильного в Свои мысли, в Свои убеждения, в Свои действия. Аминь. Когда вы мыслите правильно, ваша вера в безопасности. Когда вы мыслите неправильно, ваша вера в опасности. Помню, много лет назад, когда мы с мужем были женаты всего пару лет, нас пригласили проповедовать в другой стране. И мы поехали. Я была новообращенной христианкой. Я вышла замуж за своего мужа, будучи спасена и исполнена духом всего пару лет. Он был старше меня на 20 лет. У него за спиной были годы служения, годы опыта, а я словно бежала, пытаясь его догнать. И многое из того, в чем он был искусен, для меня было в новинку. И вот, мы отправились в поездку в другую страну, и как только мы туда приехали, на мой ум обрушилась атака, с которой я прежде не сталкивалась. Я и раньше переживала разные атаки, но, знаете, пред лицом каждого нового нападения приходится обретать и применять навыки. И вот, одна мысль о теле постоянно беспокоила, донимала и бомбардировала меня. И я поняла, что это атака врага. И я старалась противостоять этому. Но дело в том, что я не отключала свое внимание от того, что враг предлагал. И не осознавая этого, я просто ждала, пока эта мысль оставит меня в покое. Я ждала, пока она уйдет и перестанет меня беспокоить. Дело в том, что мы не решаем, будет ли дьявол говорить или нет. Однако мы точно решаем, что нам делать, когда он говорит, что нам думать, когда он говорит, что нам говорить, когда он говорит. И мы определяем результат. В нашей семье было четверо детей, и в детстве мама нам говорила, «Вы можете начать что угодно, если готовы к тому, что последнее слово будет за мной». Что значило, что лучше даже не начинать. Хотите перечить мне, хотите ослушаться, будьте готовы к последствиям с моей стороны». Вы можете что-то начать, но я это завершу. Дьявол может что-то начать, но у нас есть право завершить это. Мы определяем конечный результат. Результат определяет не дьявол, а мы. Результат определяет наша вера, то, что мы говорим, то, во что мы верим. И Итак, я приехала в ту страну, и я была новичком в этих вопросах. Я не понимала, как действуют атаки на ум и как искусно их отражать. Так что я ждала, чтобы эта мысль оставила меня. А на самом деле она бы ушла, если бы я отключила от нее внимание. Фокусируя же на ней внимание, я продолжала к ней прислушиваться. Она нашла во мне свою аудиторию. А я тогда только недавно начала проповедовать и должна была провести утреннее служение в той церкви. И, насколько я помню, там было около 1200 человек. Во время прославления и поклонения я не увидела Иисуса, но духом поняла через слово «Знание», что Иисус вошел в зал. И я знала, что Он идет по проходу. Он подошел и встал рядом со мной. И я подумала, сейчас это испытание прекратится. Иисус здесь. Дьявол об этом пожалеет. Иисус пришел, чтобы с этим разобраться. Так я подумала. Я не знала, что Он пришел, чтобы разобраться со мной. Я думала, что Он пришел, чтобы разобраться с этой ситуацией за меня. Он подошел, встал рядом со мной и сказал, «Где твоя вера?» Я поняла, он меня обличает. И я подумала, «Ты что, шутишь? Я под атакой, а ты меня еще и обличаешь». А я-то думала... Знаете, как мы ведем себя. Я думала, что проблема в дьяволе. Я думала, что проблема в этой мысли. А Иисус мне дал понять, что проблема в реакции моей веры, точнее, в отсутствии реакции моей веры. Что Иисус имел в виду? Не важно, что начинает дьявол, важно, что делаешь ты. Я вернусь к этому, но хочу здесь вставить небольшую историю, которая показывает, что вы определяете результат. Один служитель, у которого были физические проблемы, обратился к врачу, и ему поставили смертельный диагноз. Он вернулся домой, и мне так нравится фраза, которую он сказал. Мне она хорошо понятна, поскольку я из юго-западной Оклахомы. Он сказал, «Дьявол, ты влез не на того осла!» Мне это нравится. Видите ли, мой отец был фермером. Он выращивал хлопок и пшеницу и иногда держал скот. Бывало, вместе с лошадьми и другим скотом на поле выводили осла. Потому что если приходил койот или какой-нибудь другой хищник, Осел его убивал. Осел брыкался, пока не добивал его. Осел просто пинал животное, которое не способно было от этого защититься. Я тут просвещаю слушателей в студии, потому что зрители наверняка это уже знают. Я просто просвещаю этих горожан. Хотя не все из них горожане, но по-любому. Попробуйте сесть на осла, который не хочет наездника, на нем не усидеть. Если он решил, ты на мне не поедешь, он будет брыкаться, пока вы не слезете. И мне так нравится, что проповедник сказал дьяволу, ты влез не на того осла. Почему? Потому что я буду пинаться и брыкаться, пока ты не слезешь. Аминь. Он правильно применил свою веру, а я этого не сделала. Я позволила этой мысли ездить на мне, как на осле. И Иисус подошел и обличил меня на том служении, сказав, «Где твоя вера?» Я была в шоке. Я думала, проблема не в этом. У меня есть вера. Проблема в этой мысли. Ты что, не понимаешь? Кто-то еще пытался объяснить Иисусу свой ход мыслей. свое неправильное мышление. Он не понимает ваше неправильное мышление. Ему знакомо только правильное мышление. Итак, он сказал мне, «Где твоя вера?» Я была в шоке. «Ты что, не собираешься ничего с этим делать?» И он сказал, «В знак того, что я говорил с тобой, вызови людей на молитву за исцеление, и я исцелю их». И я подумала, «А как же я? Что ты собираешься делать со мной? Причем тут они?» Так? Когда проблема застилает горизонт, хочется получить помощь. Но, конечно, я вызвала людей на молитву за исцеление, возложила на них руки, и Бог исцелил их. И только годы спустя, когда я у себя дома размышляла об уме, Бог начал говорить со мной о том, что Вера верит в то что правильно когда ничто ей не противостоит и легко верить в то что правильно когда нет противостояния но и когда возникает противостояние Вера все равно верит в то что правильно она не позволяет противостоянию изменить то во что она верит Позвольте привести вам пример помните, Иисус сказал ученикам, «Переправимся на другую сторону». Они все сели в лодку, и Иисус прилег вздремнуть на корме. Поднялась буря, ученики подошли, разбудили Иисуса, и меня забавляет то, что они сказали. Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Другими словами, мы в панике. Почему ты не паникуешь? Знаете, люди, не применяющие веру, впадают в панику. И они не рады, когда вы не паникуете вместе с ними. А вера не паникует, потому что она заранее знает результат. И поэтому так комичны слова учеников. «Тебе что, не важно?» Из-за того, что Иисус не паниковал, они обвинили Его в безразличии. Забота о человеке не проявляется в панике. И в том, что вы несетесь к Нему, как неотложка. Итак, ученики сказали, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Прислушайтесь к их словам. Во что они верят? «Мы погибаем». Во-первых, они обвиняют Иисуса в равнодушии. М -м, это признак неправильного мышления. Во-вторых, они говорят «Мы погибаем». Они же не верили в это, когда отплывали. Они бы не сели в эту лодку, если бы верили, что они в ней погибнут. Они верили, что переправятся на другую сторону, так? Они в это верили, потому и сели в лодку, то есть они верили правильно. Потом возникли обстоятельства, поднялась буря, подул ветер, волны усилились. Да. Кому-то знакомы такие симптомы? И ученики изменили то, во что верили, исходя из того, что почувствовали и увидели. Это неправильное мышление. Они верили, что переправятся на другую сторону до того, как началась буря. Что делать, когда приходит буря? Все еще верить, что вы попадете на другую сторону. Не менять свои слова на середине пути и не говорить «Мы погибаем». Иисус встал и запретил ветру, запретил волнам, и, повернувшись к ученикам, сказал «Где вера ваша?» И я о, -о знакомые слова». Это то, что он мне сказал тогда прямо перед тем, как я начала служить. Он поднялся на сцену и сказал мне, где твоя вера? И тут я осознала, о чем он говорил. Много лет спустя меня осенило, что говоря, где твоя вера, он имел в виду, почему ты изменила то, во что верила, просто потому, что изменились обстоятельства. Неправильное мышление меняет то, во что оно верит. Правильное мышление держит, что имеет. Седрах, Месах и Авдинага были непоколебимы. Они сказали царю Навуходоносору, мы не поклонимся этому истукану. И когда печь разожгли в семь раз сильнее, они не изменились. Это вера. Вера не меняется, корректируя свои убеждения в зависимости от обстоятельств. От того, что она чувствует, видит, слышит. Во что вы верили до появления симптомов? Верьте, и когда появляются симптомы. Во что вы верили, когда счета были оплачены? Верьте, и когда кажется, что счета не будут оплачены. Это правильное мышление. Аминь. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что имел в виду Иисус, говоря, «Где твоя вера?». Я позволила тревожной мысли скорректировать и изменить то, во что я верила. Некоторые откладывают веру, удаляются от нее, когда возникают невзгоды. Трудности переопределяют то, во что они верят. Не позволяйте ничему изменить определение вашей веры. Только Слово Божье определяет правильное мышление. Не позволяйте обстоятельствам определять, что такое правильное мышление. Слово определяет правильное мышление. Аминь. Прошло несколько лет, прежде чем меня осенило, что настоящая вера не просто хочет облегчение, Она не просто хочет облегчения. Ей нужна победа. Иногда люди просто хотят выйти из-под давления. Я не просто хочу выйти из-под давления. Я хочу победы. Аминь. А значит, я не соглашаюсь на меньшее. Не останавливаюсь, пока не придет то, во что я верю. Слава Господу! Слово работает, но оно нуждается в нашем сотрудничестве. И я помню, как Иисус поднялся на ту сцену и сказал мне, «Где твоя вера?» Заметьте, можно иметь веру, но не быть в вере. Можно иметь веру, но не использовать ее. Помните, Павел писал, «Исследуйте самих себя, в вере ли вы». Он не сказал «исследуйте, есть ли у вас вера». Если вы верующие, в вашем сердце есть вера. Если вы христиане, в вас есть вера. Вера Божья в вас. Конечно, эта вера может возрастать или быть в пренебрежении. Но слово говорит «исследуйте самих себя в верили вы». Когда приходят тревожные мысли «убедитесь, что вы в вере». Что она не просто у вас есть, но вы в ней. Вы скажете, «Пастор Нэнси, как можно иметь веру и не быть в ней?» Ну, как можно иметь машину и не быть в ней? Как можно иметь дом и не быть в нем? Можно иметь что-то и не пользоваться этим. Поэтому Иисус во время бури повернулся к ученикам и сказал, «Где вера ваша?» Заметьте, не они вызвали бурю. Не из-за них лодка начала наполняться водой и подул ветер. Однако Иисус не только запретил бури, но и обличил их реакцию на бурю. У правильного мышления правильная реакция во время бури. Аминь. Я Многому научилась именно благодаря длительным сезонам испытаний, с которыми мне пришлось столкнуться. Я искала кого-то, кто сформулировал бы для меня ответ, и не могла найти. И я сказала, «Боже, если ты меня научишь, я сделаю все возможное, чтобы научить этому других, чтобы им не пришлось проходить через то, через что я прошла». И помню, однажды, когда мой ум был под атакой мыслей «Удар за ударом», я сказала Богу, «Я буквально чувствую себя так, будто меня избивают, как будто кто-то поставил меня в угол и избивает». Я с небольшой опаской произносила эти слова, но он и так знает, о чем мы думаем. Так что я сказала, «Боже, я просто говорю тебе, что у меня такое чувство, будто меня бьют со всех сторон». И он ответил, «Это знак, что ты приближаешься к концу бури». Я спросила, «Что ты имеешь в виду?» И он повел меня к седьмой главе Матфея, где говорится о двух домах. Один был основан на камне, а другой на песке. Я не назову сейчас точные стихи, но там сказано, что «пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и что? Устремились на дом тот». В английском «сошел дождь, пришло наводнение, подули ветры и били по дому». Четыре стадии развития испытания. Сначала дождь, потом наводнение. Видите ли, оба дома пережили дождь. Оба подверглись наводнению. Наводнению. А наводнение ничего не оставляет незатронутым. Наводнение касается всего. Когда на вашу жизнь обрушивается поток испытаний, он затрагивает каждую сферу жизни. Это не значит, что вы что-то делаете не так. Понимаете? Это не значит, что вы что-то делаете не так. Это значит, что вы удостоились испытания. И это испытание не от Бога, оно от врага. Итак, сошел дождь, пришло наводнение, подули ветры. Что такое ветер? Его не видно, видно лишь его последствия. Но ветер можно почувствовать. Во время записи этих эпизодов на улице был такой сильный ветер, что мы его слышали. Можно почувствовать, как ветер дует. А дальше написано «И били по дому». И Бог сказал, «Видишь это избиение? Дом на скале пережил дождь». Оба дома пережили дождь, пережили наводнение, ветры дули на оба дома, и они оба подверглись ударам. Но тот, что на скале, был непоколебим. И Бог спросил меня, «Как узнать, «Какой дом был на скале?» И я ответила, «Ну, тот, который устоял после всего этого». Тот, что был на песке, развалился, и стало ясно, что он не был на скале. И Бог спросил, «А ты все еще стоишь?» «Да, конечно, я все еще держусь за твое слово, исповедую твое слово». И он сказал, «Значит, ты победила». Видите ли, я думала, если бы моя вера работала, и если бы я мыслила правильно... Я бы не столкнулась с этим испытанием. Не наличие испытания определяет, стоите ли вы на скале или нет. А то продолжаете ли вы стоять после испытания? Продолжаете ли вы стоять на слове? По-прежнему ли слово его в ваших устах? Держитесь ли вы все еще? Бог сказал, что в этом суть. И когда я сказала ему, «У меня такое чувство, будто меня избивают», он ответил, «Это четвертая стадия испытания и последняя». И я воскликнула, «Вот это да!» И уже вскоре от этого испытания не осталось и следа. А я получила свет откровения и обрела практические навыки. Потому что я ошибочно полагала, что при наличии веры я не должна переживать такие испытания. Это неправильное мышление. Я думала, если бы у меня была вера, я бы не проходила через это. Видите ли, быть христианином и иметь веру не значит не сталкиваться с испытаниями. Это значит, столкнувшись с ними, устоять. Аминь. Возможно, дьявол говорит вам, что ваша вера не работает, что Слово не работает, исповедание не работает. Стоите ли вы по-прежнему? Вы все еще стоите? Аминь. Просто продолжайте стоять, и Слово поддержит вас, как скала. Аминь. Аллилуйя.